Всем привет! И вы снова на канале Life is Good. И вот она, очередная из самых серьезных и сложных тем в жизни человека – как избавиться от долгов. Самая болезненная тема всех времен и народов. Каждый человек в своей жизни как-то либо был связан с денежным долгом. Даже самые богатые люди имели долг. Именно это чувство ответственности по возврату долга сделало их богатыми. Они не захотели больше попадать в эту ситуацию. Многих подталкивал страх нищеты и голода. Они стали двигаться, перестали сидеть и жалеть себя, перестали плакать, что у них все плохо и ничего не получается. Просто встали и просто начали двигаться. Перечислять таких людей можно много и очень долго. Если не верите, почитайте про историю Хьюлитс-Паккард, HP или Google или Алиэкспресс.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 А если дело касается кредита, то в случае неоплаты появляется и процент, который на корню может зарубить любой бюджет и даже семейный. Иногда кажется, что вечному отсутствию финансов не будет предела. Но не надо отчаиваться. В этом видео вы найдете пошаговую инструкцию по выплате долгов, которая сделает вашу жизнь проще. Сегодня мы рассмотрим несколько простых шагов, как это сделать. Но хочу сразу предупредить, без жертв просто не обойтись. Не страшно? Готовы? Ну тогда приступим. Шаг 1. Составьте полный список своих долгов. От ипотеки и автокредита до занятых у соседей денег до получки, все карточки, все рассрочки и тому подобное. Это должна быть таблица в Excel или хотя бы на бумаге, в которой необходимо указать следующие параметры для каждого долга. В этой таблице должны присутствовать такие параметры как Первое. Кому и за что вы должны. Второе. Сколько вы должны – это тело кредита и конкретная сумма. Третье. Реальная эффективная ставка кредита – это даст понимание, в какой прогрессии будет расти или уменьшаться сумма платежа. Не стоит забывать, что если вы брали кредит в национальной валюте, то девальвация будет играть вам на руку. Но и способы увеличения вашего заработка нужно стараться поднять. При девальвации ваш заработок также уменьшается. Четвертое. Минимальный ежемесячный платеж – это сколько вы реально должны оплачивать по договору. Самое сложное – это если вы взяли под проценты у друзей, знакомых, родственников. Такой платеж является самым сложным, так как сумма долго фиксирована, а вот проценты съедают очень много поверх тела основного долга. Постарайтесь не прибегать к таким методам займа. Пятое. Планируемые выплаты – эта графа сначала остается пустой, вы ее заполните позже. Не торопитесь. Дальше вам следует суммировать все, что вам нужно отдать. Какой бы ни получилась цифра, ее не стоит бояться. Главное, что первый шаг вы уже сделали. Посмотрели в глаза свои беде. Шаг 2. Начните с выплаты мелких долгов. Отсортируйте таблицу по размеру ставки. От большей к меньшей. Еще раз. От большей к меньшей. Это очень важно. То есть от самой крупной суммы к самой маленькой. Среди долгов с примерно одинаковой ставкой выше должны стоять большие по размеру. Первое. Приоритет меньшим долгам. Имеет в первую очередь психологический смысл. Когда вы увидите, что предпринимаемые усилия явным образом приносят результат в виде уменьшения количества кредитов. Это подстегнет ваше желание продолжать процесс. Второе. К тому же с меньшим количеством разных долгов работать проще. Шаг третий. Рефинансируйте. Если есть возможность, рефинансируйте часть долга. Сейчас это сделать сложно, особенно людям, ранее имевшим проблемы с выплатами кредитов. Поэтому данный пункт – это опция для счастливчиков, которые могут это сделать. Если у вас есть возможность взять новый займ под относительно низкую процентную ставку, воспользуйтесь ей. В некоторых случаях банки выдают немного больше требуемой на рефинансирование суммы. Если вы получили дополнительные деньги, потратьте часть денег на оплату мелких долгов. В нижней части отсортированной таблицы. Шаг 4. Найдите свой максимум Определите максимальную ежемесячную сумму, которую вы можете потратить на выплату долгов, и впишите ее в таблицу, как будущую общую сумму выплат. Возьмите за основу такие параметры, как 1 Уменьшить другие расходы. Если вы всерьез поставили себе цель избавиться от кредитов, возможно, есть смысл жестко урезать остальные расходы на несколько месяцев, оставив лишь самые необходимые, чтобы увеличить сумму выплат. Второе. Ищите поддержку. Предупредите близких людей от родственников до коллег, что вы сели на финансовую диету и попросите их не соблазнять вас приглашениями в ресторан, рассказами о новых гаджетах и тому подобное. При необходимости заранее попросите прощения за ваш возможный отказ от подарков друзьям на их дни рождения. Третье. Вместе веселее. Если вы решили экономить всей семьей, явным образом договоритесь с партнером, с детьми и с родителями, что будете друг друга контролировать в тратах, чтобы потом не было обид и недопонимания. В целом, финансовая диета – это жесткая мера, но это многому вас научит в сфере личных финансов. Четвертое. Пересмотрите расходы. Научитесь экономить через наши советы по экономике, которые будут в следующем видео. Их можно применять и в повседневной жизни, даже когда вы не выплачиваете долги. Чтобы не сдаться, нужно устраивать себе приятные дни. Существует множество бесплатных способов хорошо провести время с семьей и с друзьями. Шаг пятый. Спланируйте выплаты. В составленной вами таблице начните заполнять графу «Планируемые выплаты» снизу вверх. Для всех кредитов, кроме самого верхнего, ставьте сумму равную минимальную платежу. Для самого верхнего кредита используйте все деньги, оставшиеся от запланированной суммы выплат после заполнения остальной таблицы. Такое распределение платежей позволит вам, Первое. в первую очередь, избавиться от самых дорогих долгов. Во-вторых, сократить со временем среднюю ставку в вашей общей задолженности. И в-третьих, в следующем видео будет 8 правил быстрого погашения кредита. Шаг 6. Автоматизируйте платежи. Настройте на вашем интернет-банкинге автоматические платежи на несколько месяцев вперед по каждому кредиту. В качестве даты платежа указывайте не последний возможный день, а закладывайте хотя бы 3-4 дня запаса. Если есть возможность выделить для всех или части платежей какой-то один день, сделайте это. Желательно, чтобы такой день был вскоре после обычной даты получения дохода, например, зарплаты, но не совсем близко, так как зарплату могут задержать на пару дней, что сорвет выплату долгов. Настройте доставку сообщений об операциях на телефон или электронную почту. Если вы настроили один день расплаты в месяц, то возьмите за привычку заходить в интернет-банкинг на следующий день, чтобы проверять, что все выплаты прошли успешно. Шаг 7. Вложитесь по максимуму. При получении неожиданных доходов, премии продажи имущества, наследства, направляйте их на погашение самого мелкого долга. После выплаты самого мелкого долга перераспределите высвободившиеся деньги на погашение следующего, сохранив по остальным только минимальные выплаты. Получится своеобразный эффект снежного кома. Каждый следующий долг будет гаситься быстрее предыдущего. Шаг восьмой. Мотивируйте себя. Периодически пересматривайте вашу таблицу, вносите в нее произошедшие изменения, держите ее на виду, явным образом отмечайте закрытые долги, зачеркивайте их, меняйте цвет шрифта и тому подобное, чтобы показать себе, что процесс идет успешно и у вас все получается. Вам нужна поддерживающая мотивация, особенно когда захочется все бросить и потратить деньги на что-то приятное, а этот момент точно наступит. После выплаты долгов по кредитным картам, закрывайте их совсем, если не используете карты для каких-то схем, связанных с бонусами игры с периодами. Шаг 9. Не бойтесь долгов. Не каждый долг страшен, не каждый долг можно и нужно максимально быстро гасить, ограничивая себя буквально во всем. Скажем, ипотека по разумной ставке – это нормальный инструмент, с которым можно прожить 15-20 лет, не страдая от потерь, но испытывая нагрузки от постоянных работ и необходимости быть на работе. К сожалению, появятся новые страхи – потерять работу. Но раз уж вы взяли ипотеку, примите это, ведь благо семьи превыше всего. Тогда вы должны детей воспитать именно так, чтобы по окончании выплаты ипотеки они ценили то потраченное время, которое вы посвятили на зарабатывание семейного жилья. Нет большого смысла портить себе жизнь на несколько лет, отказывая во всех удовольствиях ради сокращения срока ипотеки на 3-4 года. Грейс-период. Кредитная карта с реально нужными вам бонусами, кэшбэком и удобным Грейс-периодом – хороший рабочий инструмент для внимательного и грамотного человека. Но кредит за телефон или за холодильник, микрокредиты по безумным ставкам, а также банковские и потребительские кредиты заслуживают этого, чтобы избавиться от них как можно быстрее. Такие кредиты, как в принципе, не стоят вашего внимания и нервов. Это сделает вашу жизнь намного спокойнее и проще. Вывод. Учиться никогда не поздно. Под рукой у вас всегда должно быть два бюджета – кредитный и чистый. Еще это называется подушкой, разумеется финансовой. Пусть вы не привыкли отказывать себе в каких-либо удовольствиях, но стоит помнить, что мера это временная и жить без финансовых обязательств вам станет намного легче. Выплата долгов – непростой период, тем не менее он поможет вам научиться управлению деньгами. Разумно пользоваться кредитными инструментами целая наука, но этому может научиться абсолютно любой. Возможно, стоит задуматься о пассивном доходе, чтобы больше не пришлось испытывать таких сложностей. Об инвестировании я обязательно сделаю видео. Также в ближайшее время я выпущу ролик о сбережениях. Итак, подведем итоги. Как вы поняли, сложности мы создаем сами себе. Не сидите и не ждите, что кто-нибудь придет и даст вам деньги. К сожалению, наоборот, некоторые люди будут стремиться забрать их у вас. Научитесь, в конце концов, понимать реалии жизни. Подлежачий камень вода не течет. Действуйте, любите и будьте любимыми. Старайтесь и живите в полный рост, дышите в полную грудь. А самое главное, как бы вам ни было плохо и сложно, никогда не разрешайте себе впадать в депрессию. Не позволяйте плохим мыслям забираться к вам в голову. Уверяю вас, кроме вас самих, созданный фильм ужас в вашей голове, никто смотреть больше не будет. Так решите для себя, что всегда будете на позитиве. Не позволяйте негативным эмоциям брать вверх над вами. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Напишите комментарий к этому видео, как вы к этому относитесь, какими еще способами вы пользуетесь, чтобы мотивировать себя к достижению своих целей. Берегите себя. До новых встреч. Пока.